Как солнце светишь, боюсь на миг Расстаться я, меня как будто нет На свете, когда со мною нет тебя Любимая, твое дыхание с днем все ближе любимая твое дыхание я за ним спешу любимая когда твое дыхание я не слышу когда твое дыхание я не слышу мне кажется что сам я не дышу любимая когда твое дыхание я не слышу когда твое дыхание я не слышу Кажется, что сам я не дышу Тебя я как царю встречаю Как сон, как звездочку С небес тебе я жив Свою вручаю Приходишь ты, и я воскрес